nice <gasps> Шел какой-то там день карантина И я развлекалась как могла Я не выходила на улицу уже месяц Месяц я не выходила И мне реально плохо Я несу потери, у меня отлетают пальцы Я как будто была ими в какой-то, я не знаю Непросветной жопе я ковырялась там и мои ногти остались в этой жопе И не вылезли наружу А корни мои, они уже все Вот, кого интересует, какой у меня настоящий цвет волос Вот, смотрите, вот у меня настоящий цвет волос Такой темно русый, мать, вот цвет волос. Вот это превратилось в какую-то мочевину на моей голове. Вот... Я выговорилась Мне реально нужно выговориться Потому что мне реально несет кукушку Я не знаю, чем заниматься Я уже пишу видео Я каждый день вот так вот развлекаюсь На стульчике, качаюсь здесь Вот так вот кручусь Слушаю пошлую моли. Но нельзя оставлять, потому что Ой, затошнило Потому что YouTube, он, знаете, он YouTube такой Типа, он такой скажет А нельзя использовать чужую музыку Хрен тебе не будет И никто смотреть твое видео Поэтому представьте, что сейчас играет пошлая моли Там какая-нибудь вот эта, это там Грейца Рофф ту Дарк Тууууууууууууууууууууу Бляха, да что он падает? Короче, как вы поняли, это видео про ШИЗУ и при то, как я буду сходить с ума. Я буду сходить с вами, потому что мне нужна компания. Вы должны видеть, как из нормального человека люди превращаются вот в это вот. В человека, который вообще не понимает действительности, что происходит. Вот. Как-то так. Выпьем за это Кока-Колки. Она стала теплой и невкусной. Моя жизнь сейчас происходит как-то так. Вот здесь сидит Денис. Он, посмотрите, что осталось. Что с тобой стало? Посмотрите, какая у него челка просто. Я ему говорю, давай я тебя сейчас подстригу. Давай мы снимем крутой ролик на мой канал, где я беру машинку и стригу его. Но он не хочет, то он мне не доверяет. 100 представляете? тысяч лайков. 100 тысяч лайков смотрите. Блин, я, пож... я очень сильно хочу его посмотреть Мне кажется, я ему да обязана доказать, то что я смогу не с рукожопить. Хотя, скорее всего, лучше позвонить нашему стилисту и сказать, Типа, эй, чувак, тут типа я тут схожу с ума Вот, но я бы тебе хорошо бы стригла, Я тебе отвечаю, у меня есть опыт Я себе стригла челки, я себе стригла кончики Я себе стригла все, даже на лбу Лоб здесь Я вот как-то так живу сейчас И мы сейчас пойдем искать кота Не знаю, где будет кот, но мы будем искать кота, да Вот такое вот сегодня наступающее видео, а что делать? Кот, кот, кот, кот, кот А вот и кот, вот и кот Кот Сансик. Че, там жук? Жуки? Да. А, что ты видел на потолке? Я не знаю что. Видите на потолке? Я ничего не вижу. Давай скажи что-нибудь еще. Ты кот? Да, у говорящий кот. Я не знаю какой там день шел моей Нет, вот Так чуть-чуть. Короче сегодня я хочу вместе с вами как-то развлекаться, поэтому мы сейчас это будем с вами делать и я сейчас приду. У меня есть вот такой дом, вот такой. И я буду его собирать. Он лежит у меня больше года, очень много лежит. Его не использовал никто. Потому что, мне кажется, мне не хватит усидчивости, но сейчас та ситуация, когда тупо, ну вот... Я не знаю, что это такое. То ли это гостиница, то ли какое-то рабочее место. Но, скорее всего, рабочее место, за которым, типа, ты должен работать. И в данной ситуации представим, что здесь сижу я, а это мой компьютер. Хотя у меня нет ноутбука, да, я бомж. Я буду делать это на полу. Я вообще не уверена, что я смогу это собрать, если честно, но... Главное пытаться, главное верить, знаешь. Москва тоже не сразу строилась. Ну, хотела рыгнуть, но не получилось. Почему, здесь можно рыгать, а мне нельзя рыгать в видео? Да ну и тишь, ну почему? Почему у меня всегда проблемы с открыванием сраных, мать коробок? Ай, ай, ай. Ай, ай, ай, ай. Сразу же ножницы не глядят, да? О! Ура! Ура! Ура! Достала! Давайте посмотрим, что там дальше. Открывается, в принципе, вот так. Я ни разу такой дом не собирала. А, но если заберу, я буду тот еще как вы понимаете? Соха Тайм! Он так и называется. Соха Тайм. Мне кажется, это звоночек в мое будущее. Поймете потом, когда-нибудь через какое-то время. Бля, муха. Если честно, по мне, это какой-то набор для бабушки, чтобы вязать и что-то делать. Если честно, я до конца не понимаю, что это и зачем оно нужно. И, судя по всему, здесь нужно Нужно шить, я не умею шить. Типа, алло, я могу вот посмотреть вот это склеить, я могу это сломать, это мой максимум, как бы на этом моя компетенция все. Ладно, я позвоню маме и буду говорить, что я строитель. Там, кажется, пришел кот. Войду и открою. Девочки, вы упали. У меня появился помощник, мистер Кот. Мистер Кот будет помогать. Тут есть инструкция на инструкции для слабаков. Я бы, конечно, собрала бы инструкции. Ем. Да, это серьезно, это такая инструкция. Вы че? е Как это? Вы чего? Вы чего гоните? У меня что, руки, что ли, прямые? Вы чего? Это просто какой-то. Я в шоке, я не соберу это Я это не соберу, это просто Это надо увидеть Вы только посмотрите на это говно Вот, вот, вот, что это такое? Что это такое? Как мне это собирать? Вы представляете? Вот это все, это мне нужно собрать Здесь какие-то инструкции непонятные Я даже коробку сложить не смогу Я обычную эту коробку в жизни сложить не могу А тут какие-то миниатюры Вы чего? Но на то она жизнь, чтобы решать сложности э, Комплект О, у меня будет пинцет для провид. Зачем мне все это? Я хочу на улице. Там солнышко Там солнышко на улице пишите мне на улицу, пожалуйста Хочу покажу Короче, смотри Что я покажу У меня есть Шарик BTS! Такой шарик. Там лежит фигурка. У меня уже есть... Знаете кто? Я покажу, кто у меня есть. У меня есть этот самый. У меня есть Тата. Вообще, мне выпал зайчик, но я его отдала Лисе, потому что у Лисы Тата был. Вот. И еще у меня есть вот эта вот милашечка-овечечка RJ. Она прям такая топовая. И все. А вот, кстати, мои остальные фигурки. Вот динозавр, который я открывала в сторис. Пеннивайз, русалочка. Кстати, тут еще также кукла с моих прошлых лет. Коллекционирование. Вот тут сверху у меня всякие покемоны стоят, которые тоже мне попадались, еще всякие игрушечки. Вот, видите, сколько у меня. Коллекция все равно растет, правда, уже не куклами, а всякими фигурками. А, кстати, да, как-то раз ко мне пришла Лиса и сказала, а что у тебя там делают вот эти вот ребята в душе? Они просто... Они моются. Они просто шурудят. Ну, давайте договоримся, что вы этого не видели, окей? Okay? Так что возвращаемся с вами к этому шарику, посмотрим, кто тут лежит. Кстати, мне его принесли из-за звуки вкуса мои родные, которые ходили за покупками в магазин, потому что я из дома не выхожу, вот. Я сижу дома и заказываю доставку. Сейчас я тоже говорила родных, мы теперь заказываем только доставки и всей семьей сидим дома, вот. Если кому интересно и кто-то думает, что я живу на съемной квартире, то нет. Я, короче, живу с родителями, вот. Почему? Почему я не могу открывать эти дурацкие яйца? Да в чё? А, тут есть штучка, за которую надо тянуть. Тупой. Я сейчас слизнула эту штуку, вкуснула. Ну, и поняла такую истину, то, что мне теперь нужно в рот влить антисептик и дезинфицирующее какое-то средство, потому что, ну, возможно, я заразилась только что. Главное не глотать. Я ее куснула капами, поэтому... Прото рука по антибактериальными салфетками. У меня салфетки. Они против бактерий, представляете? Ну, я так вот вытираю. Понятно, что не очень приятно, но зато безопасно. Вот. А BTS, кстати, все ждет своего часа. Можете пока писать в комментарии, кто мне попадет. Как это вообще открывать? Я не умею открывать такие штуки. Они вот, вроде бы, вот у них есть открывашка, но она не открывается. Вот, посо... О, пошло, пошло. Ну вот все. Все, все, все. все. На этом все. Надо как-то всовывать. Надо как-то протыкать. Надо вставать. Кот, не иди сюда с ножницами, я опасный. Во, во, во. Опять. Опять я его наполовину раздела, Я его раздела. Посмотрите, все, это все. Почему так? Вот, все. Кто мне попадется? Ну-ка. Иди сюда. О, вот такая вот прелесть беленькая. Ну-ка. Слушай, я сработала. Я себе хотела Шугу очень многое время, потому что мне прикалывается Шуга. И я реально все это время, пока я покупала эти яйца BTS, я надеялась, что мне попадется Шуга. И вот мне попался Куки. Мне попался Куки. Блин, я так счастлива. Я прям вообще не верю в то, что мне попался Куки. Нет, Куки это заяц. Стоп. Это же не Куки. Или куки. Да, я говорю, я запуталась немножко в терминах. Куки это зайчик как раз, да-то. И вот чуки. Блин, я теперь хочу пса. Пса желтый цвет санины. Я хочу пса. Ну а теперь давайте собирать мою злобную печенюшку. Он думает, что я снимаю себя, но я снимаю его. А это что такое? Это, наверное, его подставочка. Какой-то диск. Метательный диск. Главное, ничего не отрезать случайно в пары стресса, потому что дом я так и не собрала. Нет, это, это какая-то... Что? Это фишки. <связывая> я знаю, что это такое. Это, короче, знаешь, как дело... делать? Ты делаешь вот так, типа... Ну, типа, успеешь ты поймать или нет? Ты сюда, да? <связывая> <связывая> А, видно, а, видно, Сейчас давай другую руку, посмотрим, насколько другая рука. Видали, какая у меня реакция, скорость молния, прям. Кажется, она улетела в космос. Кот пошел искать вместо меня. Кот нашел. Кот? Хочешь? Глупой не дотягивается. Ой, блин, тут такой милый диванчик, тут такой. Это же А это что за какашка? А, это коричневый сол. И все. А что у него так мало? А что так? А молоко? Вот молоко. А че ты что это нас обманывают? Почему? А может быть, есть наклейки? Подождите-ка, на нас обманули. А, вот, все. Я-то думала, на молоко дали. А на картинке молоко раскрашено. Тут всего лишь белый такой вот этот вот белый такой пакетик. Что это такое? Поэтому тут есть вот такая вот штучка. Вот такая вот. мелко написано мелки. Сейчас надо ее приклеить. Не люблю клеить, потому что я тут еще клеевик Хреновый. А как клеить? Ее. Кажется, я ее уже поклеила. Как клеить-то? Ну, наверное, вот так, молоко. О. Главное сделать всредоточное лицо и открыть рот. О, молоко. Молоко, молоко. Подай корову. Корова, корова. Сейчас покажу, что будет, смотри. Мы убираем, короче, весь мусор, сажаем сюда снуки-юки-ё. Ставим вот эту вот штуку, типа столик кофейный сюда. А, это, наверное, Поднос. Да? Или это понос? Подождите, что это такое? Это... А, это подставка для этого... А куда он вставляется? А зачем, если он может сидеть здесь? В чем смысл? Я хочу, чтобы у меня было вот так. Посмотрите, как классно смотрится просто. Я себе прямо сейчас пойду ставить вот эту красивую фигурку туда, куда нужно. Мне кажется, это то самое звено, которого мне не доставал. Теперь Шуга всегда со мной. Здесь даже маленький Шуга, посмотрите. Это отростки Шуги, это двоичка Шуги. А это главная часть Шуги. Теперь я пойду ставить у себе себя этот самый, свой этот. Только вот надо определиться с местом, какое ставить, куда его вообще. У меня здесь очень много диванов нижний пришло. Ну блин, он не будет смотреться, он один смотрится как говно какое-то. Поэтому его надо как на диванчик ставить, чтобы он на диванчике был заметен. Так он хотя бы виден. Он будет сидеть снизу. Он будет сидеть теперь вот здесь. Сидит теперь вот тут снизу Стол я положу куда-нибудь пока что в другое место И молоко, потому что он здесь будет вот так вот стоять Телочки здесь тоже такие красивые стоят Я их вот так поверну Все, я считаю это идеально было Теперь можно закрыть и не открывать этот ящик в ближайшие годы Потому что на самом деле, когда его открывают Очень воняет резиной Очень воняет резиной вот такая вот красота у мне получилась. И это. Я даже не собирала вот этот вот бабушкин домик, да? Я его не собирала. Я даже не знаю, стоит ли его снимать или нет. Вот, Поэтому можете написать в комментарии, будем ли мы его снимать или нет. Я думаю, что этому мы посвятим целое отдельное видео, как я собираю этот дом. Потому что что-то, ну вот реально, вот это вот что это. Это что за вещь док? Для чего? Тут какой-то мох, реально мох. мох. видишь мох, а он есть.